Всем привет, таким видео можно похвастаться не каждый день, новенький МТЗ 892 еще в целлофане 2020 года, распаковываем, подготавливаем к работе, чистый, новый и красивый. трактор на первый взгляд почти не отличается от того 892 который у нас был ранее сейчас посмотрим в салоне немного изменена панель добавлен кондиционер Сейчас посмотрим, что с ним идет в комплекте. Вом. Это 6 на 21. На вом, да? Да. Гайки. На заднее колесо две штучки. гайки. Ага, на заднее. Да. Все понятно? Маски. Uh -huh. Так. Есть топы его. По одному, по два. Нет, два топа, нет, один маск. Так. Есть. А это резинки. Это ремень. Ремень генератора. Генератора. Такой же, как у нас на 80-ке, вроде больше Нет, такой же тоже, а этот... Мига по эксплуатации А, пока По эксплуатации За Ну, открой и все да? Баллонный ключ и штуцера А, ну, покажи баллонный А, вот это он, да? Снялишь, что ли? Mm -hmm. А, длинная еще навеска тоже была. Длинная навеска, да? Да, да удлинитель. А -а -а. С ним шло, да? И а какие -а. А где? Вот, это, вот это компрессор, да? Да, в самом деле. А, добавили кондици... кондиционер. Потом же ну, тросиком пазулька тут, на том же на нашем, на тягах. Это уже на тросиках. Угу. А тут кондиционер. В крайнем провод два регулятора. Один вентилятор, а другой холодный. 3 -2. 3 -2, да? угу. А так все как в нашем ну, 8 панель там же у нас щитки другие. Же. Все. Тут уже спидометр идет электрический, но цифры, цифры. Наш. стрелкой, а там у нас же цифры электронной. Вот наша модель. Такой у нас приятный момент в новый сезон, с новыми силами, с новой техникой. Ну а на сегодня все. Не забываем подписываться. Все, кто на таком ездит, ставьте пальцы вверх. До новых встреч на канале.